Друзья мои, всем привет! Очередное видео про натяжные потолки. А здесь, в этой комнате, мы уже сделали монтаж натяжного потолка. Он у нас такой белоснежный. И здесь у нас полотно белый мат. Вот. Ну и светильники, как вы помните, у нас будут вот такие вот круглые, диаметрами 28 сантиметров и мощность 24 ватта. И сегодня вот их мы будем монтировать на потолок. Но есть такая вот небольшая проблема, как определить точное расположение данного светильника. Ну, я сделал проще, я отцентровал полсу по комнате, взял метр от этой стены, метр от той стены, ну и, короче, разделил так, на равные отрезки. И получилось у нас тут три точных светильника. А теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эти вот точные светильники находились на одной линии на потолке. Для этого... Здесь вот на полу я вот нарисовал крестики. Этот крестик означает то, что вот в этом месте на потолке должен находиться вот этот самый светильник. Теперь я буду устанавливать лазерный уровень и перекрестие буду переносить на потолок. А для этого мне нужен специальный шаблон, который я как-то выставлял у себя в статусе для того, чтобы вы определили, для чего нужны мне вот эти веревочки на платформе для этого светильника. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все работает. Так, друзья, сейчас будем производить монтаж светильников на потолок. Как вы помните, вот это вот самое перекрестие, которое я сделал из ниточек. Нам нужно для того, чтобы определить центр светильника. И потом по этому контуру я прорисую схематический рисунок, по которому нам нужно будет вклеить вот это вот термокольцо. Оно а нужно для того, чтобы наш потолочек не разошелся, когда будем монтировать Светильник на потолок. Итак, устанавливаем лазер на перекрестие и на потолке рисуем то, что мы хотим получить. Вот такой вот кружочек у нас здесь получился. Проверяем термокольцо. И вклеиваем вот точно по карандашу. Для этого используем суперклей. И теперь аккуратненько вклеиваем на место. Такая же процедура с оставшимися двумя светильниками. Вот как-то так. Сейчас кольцо у нас застынет, клей высохнет и мы вырежем вот эту часть полотна. Слышно? Это вот так звучит барабан. Клей засох. Теперь подрезаем. Лишнее. Выравниваем платформу. Здесь я уже заранее закрепил блок питания, который нам нужен для того, чтобы работал светильник без проблем. Ну и соединяем его со светильником. И теперь аккуратненько размещаем светильник на своем месте. Примерно вот так. Это будет выглядеть все вот таким вот образом мы установили светильник 24 ватта на потолок ну и теперь мы должны проверить как он будет в работе включаем так в общем я продолжаем монтаж светильников на, на чуждом потолке но ну, а вы дальше смотрите поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал ну и смотрите другие видео ну и можете что-нибудь там написать в комментариях под этим видео. И обязательно читайте описание. И, кстати, да, кто хочет вот такую вот футболочку, кому надо, кому интересно, пишите. Всем добра.